Проект Альфа Гейм на канале Виталков представляет Приветствую вас на канале Виталков. Это 17 урок по Unity 3D из цикла уроков по созданию игры Space Shooter, в котором я расскажу, как создать вражеский корабль, умеющий стрелять. Нам понадобится пустой объект GameObject, который послужит нам в качестве контейнера для других объектов. Давайте его создадим и назовем Enemy Chip. Это будет вражеский корабль. Также выполним сброс в компоненте Transform. В этот объект-контейнер перетянем модель вражеского корабля с именем Vehicle Enemy Chip из папки Models. Обратите внимание, что модель Vehicle Enemy Chip должна быть дочерним объектом объекта Enemy Chip. Следующее, что мы сделаем, это добавим вражескому кораблю горящую турбину. Для этого из папки Prefabs VFX Engines перетянем файл Engines Enemy в Enemy Chip. Чтобы турбина горела позади корабля, развернем объект Vehicle Enemy Chip на 180 градусов по оси Y. И давайте объект Enemy Chip расположим в верхней части экрана, сместив его по оси Z на 9 единиц. Теперь, чтобы мы могли управлять скоростью вражеского корабля, добавим объекту Enemy Chip компонент Rigid body. Не забыв при этом убрать флажок из гравити, иначе корабль будет падать под силой гравитации. Наши пули должны уничтожать вражеский корабль. События попадания обрабатывают функции триггеры. Чтобы сделать объект триггером, необходимо на инеме чип добавить компонент коллайдер и установить флаг из триггер. Также давайте увеличим область коллайдера, чтобы нам легче было в него попадать. В прошлых уроках мы создавали с вами скрипт Destroy by Contact, который прикрепляли к префабу астероида. В нем мы описывали триггеры, в которых происходило уничтожение корабля или астероида. Так вот, этот же скрипт мы прикрепим к вражескому кораблю, чтобы его можно было уничтожить пулей, или если оба корабля столкнутся, то произошел бы взрыв обеих кораблей. Давайте перетянем скрипт DestroyByContact на объект EnemyChip, и заполним его свойства префабами взрывов. В свойство Player Explosion перетянем Prefab Explosion Player из папки Prefab WFX Explosions. А в свойство Explosions перетянем Prefab Explosion Enemy. В свойство Score Value устанавливает количество очков которые будут начислены игроку за уничтожение корабля. За уничтожение астероида мы начисляли по 20 очков. За уничтожение вражеского корабля. Давайте установим значение 40. Запустим игру. И проверим, как отрабатывают события попадания пули и столкновения обеих кораблей. Вражеский корабль уничтожается, но не может стрелять. Чтобы научить его это делать, создадим скрипт Weapon Controller. Данный скрипт будет управлять выстрелами корабля. Выберем объект Enemy Chip и прикрепим к нему скрипт с названием Weapon Controller. Откроем его для редактирования и напишем следующий код. Для начала опишем переменные: public GameObjectShot, shot; public Transform shotSpawn; public float fire rate. public float delay; private AudioSource audios, private void Start() audios равно. Get audio равно GetComponent<AudioSource>(); InvokeRepeating fire, delay, fireRate; private void fire Instantiate. shot, ShotSpawn.Position, spawn, .position, shot .rotation, audio, .play. Переменная, счет shot это, собственно говоря, сама пуля, вернее сказать, ссылка на прихват пуля. Shot spawn это ссылка на объект, в координатах которого будет создаваться пуля. Fire rate это частота, с которой будут вылетать пули. Delay это задержка перед вызовом функции invoy Audios – это ссылка на звуковой файл, который будет проигрываться когда вылетает вражеская пуля. При помощи GetComponentAudioSource мы получаем ссылку на компонент AudioSource текущего объекта, сохраняем ее в переменную audioSource и теперь с ее помощью мы можем управлять компонентом AudioSource, например проиграть файл. EnvoyCrepitting – эта функция в первом параметре вызывает указанный в кавычках метод через определенное количество секунд с момента ее запуска которая указано во втором параметре, и повторяет вызов метода через промежуток времени, указанный в третьем параметре, также в секундах. Функция Fire клонируется пуля и проигрывается звук выстрела. Итак, вернемся в Unity и посмотрим на публичные свойства. В первое поле Shot нужно передать ссылку на префаб пули, а в поле Shot Spawn нужно передать объект, в координатах которого будет появляться пуля. Давайте для начала создадим GameObject и переименуем его в ShotSpawn и сделаем его дочерним объектом Enemy Chip. Как вы помните, у нас есть Prefab Bolt, пуля которой стреляет наш корабль. И на основании этого Prefab мы сделаем пулю для корабля противника. Для этого перетянем Prefab Bolt на объект Short Spawn, чтобы пуля стала дочерним объектом. Пуля должна вылетать с середины корабля, поэтому для оси Z объекта Bolt установим значение минус 0.5. Также изменим значение Speed на минус 20 скрипта Mover, который висит на пуле, для того, чтобы пуля летела в сторону нашего корабля. Пуля противника и наша одного цвета, давайте изменим цвет пули противника. Для этого откройте папку материалы и продублируйте материал FX Bolt Orange. Переменуйте новый материал на FX Laser Saiyan и в свойствах этого материала в его разделе Particle Texture выберите текстуру FX Bolt Cyan Div. Перетяните материал на Bolt VFX для смены цвета пули в этом объекте. Переименуем Bolt в Bolt Enemy и присоединим к нему скрипт DestroyByContact, после чего заполним поля Explosion и Explosion Player. Заполним их префабами Explosion Enemy и Explosion Player. А также заполним поле Score Value, в котором укажем, сколько очков будет начисляться, если нас умножат на 0, ну, то есть нас уничтожат. И для того, чтобы пуля вражеского корабля не уничтожала свой корабль, зададим ей Tech Enemy. В этом случае в скрипте DestroyByContact функция OnTriggerEnter ни одно условие не сработает, и тем самым пуля противника не уничтожит свой корабль. На этом настройка Bolt Enemy можно считать законченной, поэтому давайте сделаем из него префаб, перетянув его папку Prefab, а складки складке иерархии удалим его. Выберем Enemy чип и в скрипте Wipon Controller заполним поля. В счет перетаскиваем Prefab Bolt Enemy, а в счет Spawn объект счет Spawn. В свойстве Fire Rate устанавливаем значение 1.5 а свойство delay значение 0.5. На объект EnemyChip из папки Audio перетаскиваем аудиофайл в Wipon Enemy, отключаем play on awake, так как нам не нужно, чтобы файл выстрела проигрывался при появлении корабля, а только тогда, когда скрипт Controller осуществляет выстрел. Чтобы корабль двигался, мы применим к нему скрипт Mover, который занимается движением объектов. Для этого на объект Enemy Chip перетаскиваем этот скрипт и устанавливаем скорость минус 5. Отрицательное значение нужно для того, чтобы корабль летел в противоположную сторону. Еще немного и корабль будет летать и стрелять. Давайте сделаем из него префаб, то есть шаблон. Перетянем в его в папку префаб, а в иерархии удалим его. Генерацией астероидов занимается скрипт GameController, который прикреплен к одновленному объекту. Мы добавим в его список еще один объект, но не астероид, а корабль противника, который будет создаваться по той же схеме, что и астероиды. Давайте выделим объект Game GameController и в одноименном скрипте в свойстве Hazard перетянем префаб корабля противника. Теперь можем запустить игру и проверить все ли работает. Отлично, вражеский корабль появляется и даже стреляет. На этом можно заканчивать данный урок по юниче 3D. А в следующем уроке я расскажу как создать систему маневра. Искусственным интеллектом это конечно не назовешь, но данная система маневра добавит перца в игровой процесс. Народ, если вам нравится мой канал, поддержите его лайками, комментариями или разместите видео у себя на страничке. На этом все, до скорой встречи.